Всем привет, друзья! И сегодня я буду снимать эксперименты. Как вы знаете, я три года назад, по-моему, снимал эксперимент. Если кто не помнит, переходите по ссылке в описании, который снизу и смотрите. А мы перейдем к экспериментам. Сейчас я должен сделать для вас планку кто не знает планка что это за планка я вам скажу планка это как отжимание но но это но короче вы посмотрите на интернете посмотрите и здесь на экране тоже это картинку если найду вставлю на экране и вы посмотрите а мы погнали делать планку. Вот я сейчас делаю планку. Три минуты буду делать планку. Поехали. Я ничего здесь не буду обрезать. Сейчас. Не понимаете видного, не понимаете, как это сложно. Вы сами тоже сделаете. Я как давно не делал планку. И это три минуты я меня. Почему-то у меня запись на камере отключилась почему-то. Не знаю почему, она сама отключилась. Не знаю почему. И я просто так как это говорил. Просто так говорил. Короче, я говорил о том, что если сейчас я же отдохну после этого, после планки. И остальные, если две минуты сделаю, то неправильно как-то будет, нечестно, наверное. Если вы много-много лайков мне поставите, поддержите в комментариях, то я буду делать планки, пока эти все три минуты не простают а потом еще больше минуты будут добавлять, наверное. Ну, вы поддерживайте меня лайком, а я буду делать планки дальше, давайте. А мы поехали к следующим эк экспериментам, давайте. И вот, как вы видели, у меня не получилось делать 3 минуты планки, но вы, если поставите лайк, как я говорил, то Будем делать 3 минуты, будем ставить цели, чтобы сделать планку 3 минуты. Давайте. А я от вас буду ждать поддержку, а я пока буду делать, делать, тренироваться и потом показывать. Давайте. А мы приступаем к следующим экспериментам, и следующий эксперимент надо размещать колу с молоком, и это как бы не, ну, можно сказать, эксперимент, но написано было опыт, опыт, химия, так что это, так что не судите строго, я это буду стараться, буду делать для вас, я это делаю для вас, если честно. А вы поддерживайте меня лайком и ставьте лайк, ой, и подписывайтесь. Вот нам нужен, нам нужна бутылка такая, это бутылка от лесков помните, я снимал Леско. Если кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, и поддержите меня. И вот мы этот, эту бутылку, вот берем бутылку и берем кока-колу, кока-колу и вливаем. Как говорят в видео, сейчас вот тут на экране я выйду. Вот немножко сделаю, потому что пить же тоже хочется. Какой немножко полный. Просто жалко полностью. Жалко полностью. Ради вас, ладно. Ради вас полностью будет. А то Не выливал. Бы. Выпить, а? Не. Я не такой. И тут молоко сейчас вытаскиваем. Вот у нас и молоко. Открываем кол и выливаем молоко. Почему с раковиной? Потому что вы же видите, что у меня... Что я... Все. Все, я вылею. Все. В раковину положу, а то... Всё. Поставим сюда молоко. И что нужно? У меня даже есть фото. Видите, фото есть. Но я это фото тут оставлю вам на экране, чтобы вы Вот, Открываем колу, отливаем немного напитка. Кол, кол. Немножко потек я смою это да? или не сосноваю. Вот, вливаем молоко и пару раз переворачиваем в бутылку, не взбалтывая, и ставим ее на стол. Не взбалтывая. Вот. Крепко закрыл. Раз, два. 7, 8, 9, 10. И ставим вот так на стол. Наблюдаем метаморфозов. Я не знаю точно, что за химия такая, но это в интернете. Примерно через 15 минут у бутылки появятся крупные буры. Еще минут через пять начнет расслаиваться на прозрачную жидкость. А, а уся тут на дно и жидкость станет практически прозрачной. Вам видно? Сейчас? Вам видно? А чуть-чуть да видно. Блин с фокусом конечно у меня не так но я конечно вам не обманываю но я никакие тут эти хлопья крупные ну крупные хлопья это такие белые эти если белые то я вижу белые а прозрачность я что не вижу прозрачность. Я думал, вот так... Ну ладно. Это, не знаю, работает не работает. Если видео было бы, намного это... легче было. И переходим... А! Вот так оно должно стать, просто. Вот... Вот эти фото я сейчас вам покажу. Сейчас я отклею эту надпись. Как можно отклеить? Раз, два, три, четыре. Еще раз. Ничего не вижу. Короче, короче, ничего не видно. Если хотите вы, попробуйте Ну вот. Мы переходим к следующему эксперименту. А следующий эксперимент у нас надо мне одеться, как я летом одеваюсь. Сейчас же лето, ну ой, какой лето, какой лето, какой лето. Сейчас же зима, а я как летом буду одеваться. У меня есть там белая футболка, я его, наверное, одену. И выйду на улицу, и там буду стоять 2 минуты, и посмотрим, что со мной случится за эти 2 минуты. Если ничего не случится, то тогда, то тогда в следующий раз я уже буду стоять не 2 минуты, а, наверное, пять минут. Ну, это посмотрим, сколько будет. Напишите мне комментарии и поставьте лайк, то я буду продолжать это делать. И давайте приступаем. Дородился да, по-летнему. Вот. И вот на улице. Вот. 3 градуса обновление 3 градуса на улице. И давайте. Здесь очень холодно. нужно стоят меня две минуты, так что погнать Ну так уж холодно, честно. Вот я уже пришел, и это не так уж холодно было, как вы видели, 3 градуса было, не так уж холодно. А если минус 3 было бы, не знаю, наверное. Но если вы поставите мне лайк и напишите комментарий, поддержите меня, и я... Зимой, зимой, когда будет еще минус, минус, минус два, минус один красный как-то будет, тогда я вот так тоже выйду по-летнему. И уже не две минуты, а пять минут простою. Я вам это не знаю, не, не буду общать, но это я сделаю. Если вы поставите лайки, и напишите комментарий. Давайте. А мы погнали к следующим экспериментам. И следующий эксперимент, это надо смещать соту с уксусом и надуть шарик. Не вот так надуть шарик, а сота и уксус будут надувать шарик. Я посмотрел в интернете, хочу это сделать. Давайте мы с вами же это сделаем. Давайте, потому что мы кто? Мы команда. Мы можем, мы все можем. И давайте делаем. Вот все эти ингредиенты, чтобы это выполнить этот эксперимент. Вот шарик. Насыпаем чайную ложку. Соды внутрь шарика. Сейчас наспаем чайную ложку. Соды, чайную ложку внутрь. Вот я вот такую ложку взял, потому что там мало у нас соты. Надеюсь, все получится. Вот такую Пол, половину эту взял и наспаем. Спальню. Ой, полюмы, что? Насыпали, насыпали. Что я делаю, а? Скажите мне, что я делаю, что я делаю, скажите. Вот нужна такая бутылка коста. В бутылку наливаем уксус, уксус наливаем, вот все. И знаете что делать? И вып выпиваем, ладно, я шучу. И надо вот так сделать. И это как-то туда соль попачет, сода попачет туда, она будет это. По химии как-то это надуваться, короче, как насос будет. Не знаю, сейчас мы это проверим. Это, но тут чуть-чуть трещина есть, порвалась, Мне кажется, не получится. Там вообще что-то есть или все пропало? Не знаю. Сейчас, давай, это эксперимент работает или не работает? Проверим. Давай, что ты? Давай! А то давай, давай, что-то. Поддержите меня лайком. Я это старался, а он шарик. Не, хотя что-то есть, что-то есть. щипит, да но чё-то есть, вот так делаешь, видите, чуть-чуть есть, да? Но тут дырка, дырка, из-за дырки, наверное, я так думаю, не знаю, Фух, не знаю. Но я старался, ничего не получилось. И вот вот такое вот видео получилось, кому понравилось, ставим лайки если кому кому не понравилось ставим но дизлайков нету сейчас на ютубе ставим пишем комментарии короче и это подписываемся на мой инстаграм инстаграм тикток телеграм подписываемся на этом Наверное, я буду прощаться, и я буду стараться. Тебе спасибо, что вы, что вы со мной, вас уже 500 человек, это мне очень мотивирует снимать больше и больше видосов, так что я буду каждую неделю выпускать видео, стараться выпускать видео, а вы будете только лайки ставить и поддерживать меня в комментариях и подпиской. Давайте, кто не подписан, подпишитесь обязательно. Это важно. Поняли? Подпишитесь. Поняли? Обязательно. И я с вами прощаюсь. С вами был я, Адиля. И всем пока.